Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать с вами новинку из FixPrice. Вот такую маску для лица. Называется она Twin Heat. Зацепила меня тем, что она идет маска двойного действия, матирование и лифтинг. Выглядит она у нас вот так. Там идет два цвета. То есть она разделена на сиреневый и зеленый цвет. Вот, что пишут. Зеленая придает матовость, избавляет от видимых несовершенств. Сиреневая оказывает лифтинг эффект, повышает упругость кожи, увлажняет и тонизирует. Способ применения. Нанести маску зеленого цвета на Т-зону, то есть лоб и нос. Маску сиреневого цвета на В-зону, шею и декольте. Оставить на 10-15 минут, тщательно смыть теплой водой. В общем, посмотрим, что получится. В общем, вот нанесла сейчас. я маску. Кстати, наносится очень хорошо, прям как крем, мне понравилось. Так, не знаю, нормально будет или нет. Так, как бы, ощущение как бы все хорошо. Только вот эта сиреневая немножко тоже холодит. Но, надеюсь, я не сожгу лицо себе этой маской. В общем, посмотрим через 15 минут. Хочу полностью проходить. В общем, вот смыла я маску. Смывается она достаточно легко вообще. По ощущениям, конечно, не как кожа младенца, но очень даже плохо. Мягкая такая кожа. Есть небольшие покраснения, но это не критично. В общем, маской я довольна. Всем рекомендую. В общем, на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока.